Цель данного раздела – изучить возможные векторы атак на сети, включая риски устройств интернета вещей, проблемы с ARP и многое другое. После чего мы изучим, как проектировать ваши сети для противодействия этим атакам и предотвращать распространение атак. Давайте поговорим о сетевой изоляции и сетевых атаках. Во-первых, зачем нам нужна сетевая изоляция? Что ж, давайте для начала определимся с тем, что же такое сетевая изоляция. Это физическое или логическое размещение устройств в раздельных сетях и разграничение. Могут ли эти устройства общаться друг с другом и как они могут это делать? И какие угрозы могут оправдать применение подобной изоляции? Окей, итак, если атакующий или малварь смогли закрепиться в вашей сети или на одном из ваших устройств, они могут попытаться распространить атаку на остальную сеть, атакуя другие устройства. Сетевая изоляция поможет ослабить эту атаку. О чем еще стоит задуматься в плане изоляции? Есть ли в вашей сети недоверенные устройства? Может быть, в вашей сети есть гости? Может быть, у вас есть члены семьи, которые не настолько осмотрительны в плане безопасности, как вы? Эти устройства могут быть заражены. Гостевое устройство может принадлежать злоумышленнику или содержать инструменты злоумышленника в себе. Это может оправдать изоляцию вашей сети. Доверяете ли вы всем устройствам вашей сети? Все ли они пропадчены? Уязвимы ли они для каких-либо эксплойтов? Может быть, некоторые устройства содержат бэкдоры. Подобные недоверенные устройства могут быть использованы для распространения атак. Это еще одна причина, по которой вы можете выбрать изоляцию. Что насчет ваших устройств интернета вещей? Есть ли они у вас? У вас в сети может быть смарт-ТВ, ресивер цифрового телевидения, умный дверной звонок, веб-камера или... Я даже встречал умные осветительные лампочки. Все они могут быть подключены к вашей сети. Это могут быть очень-очень незрелые устройства в плане обеспечения безопасности. Они в целом плохо поддерживаются производителями, в отличие от обычных операционных систем типа OS X, Windows и Linux. Устройства интернета вещей плохо поддерживаются. Причина в том, что они рассматриваются в качестве бытовых приборов. Поэтому в подавляющем большинстве они небезопасны и никогда не обновляются. Они являются целями для атак, особенно если подключены к интернету каким-либо образом. Они могут способствовать распространению атак на другие сегменты вашей сети на другие ваши устройства. Вам следует держать подобные недоверенные устройства интернета вещей в отдельных физических, логических или Wi-Fi сетях, так чтобы они не выступали в роли источников распространения атак на другие ваши устройства. И вам также следует контролировать, могут ли они подключиться к интернету и как. Устройства интернета вещей – это растущая цель для атак на ваши внутренние сети и вообще для атак на всех нас в целом. Перед вами Джеймс Клэппер, директор национальной разведки США. Его прямые свидетельские показания, предоставленные Сенату, были частью оценки существующих угроз, стоящих перед США. Процитирую его. В будущем разведывательные сообщества могут использовать интернет-вещей для идентификации, массовой слежки, мониторинга, отслеживания местоположения и вербовки, либо для получения доступа к сетям или пользовательским учетным данным. Но давайте будем реалистами. Они уже используют устройство интернета вещей. Киберпреступники также будут их использовать и продолжат их использовать. Чем дальше, тем больше девайсов интернета вещей у вас появится. Через несколько лет вы обнаружите, что эти устройства заполонили вашу сеть, и что все они подключены к интернету. Все потенциально очень и очень неразвиты в плане обеспечения безопасности. Уже есть ряд задокументированных случаев поставок iot устройств с бэкдорами, использованных в атаках или сетях зомби, или ботнетах. Итак, если мы представим, что злоумышленники смогли закрепиться в нашей сети, давайте подумаем о том, что они могут сделать после того, как попали в нашу сеть. Что ж, они могут производить снифинг локального трафика или снупинг, просто наблюдая и записывая трафик, проходящий по сети. В целом, это не очень желательная тема. Они также могут проводить атаки посредника, при которых могут инжектить свой код или манипулировать сетевым трафиком. Примером, вещи, о которых мы уже говорили, типа SSL-stripping. То есть, они могут попытаться снять ваше шифрование. Либо, если вы используете HTTP, они могут буквально вставлять вредоносный код в трафик, который будет атаковать ваш браузер и пытаться скомпрометировать его. Это что касается примеров внедрения и манипуляции посредством атак посредника. Прочие угрозы включают в себя. Если кто-либо в вашей сети атакует устройство напрямую через открытые сервисы, которые есть на этих девайсах, используются ли на ваших устройствах общие сетевые папки? Защищены ли они паролями? Может, у вас есть Smart TV, и на нем запущена уязвимая версия SSH. Это прямые атаки, которые могут проводить злоумышленники. Итак, все эти атаки... Почему нам стоит задуматься о сетевой изоляции? Сетевая изоляция следует принципу изоляции и компартментализации. Изоляция — это этап эшелонированной защиты, который следует настроить. Изоляция в вашей сети ослабит эти атаки, о которых я упомянул. Но сетевая изоляция — это административная нагрузка. Так что вам нужно найти баланс в том, что нужна ли вам эта изоляция или нет, исходя из ваших обстоятельств. Какая-то простая сетевая изоляция в действительности не столь обременительна. И в следующих видео мы поговорим подробнее о ее реализации арп и сетевые коммутаторы. Позвольте, я напомню вам о коммутаторах или свечах. Это устройства, в которые подсоединяются сетевые кабели. Свечи хранят таблицу MAC-адресов в сетях Ethernet. Она называется MAC-таблица. Они используют эти уникальные MAC-адреса в ваших устройствах для отправки трафика в пункт его назначения в локальной сети LAN и работают на канальном уровне, уровне 2. И как только данные начинают перемещаться по вашей локальной сети, IP-адреса больше не используются. Для того, чтобы трафик мог найти функцию его назначения в локальной сети, используется MAC-адреса. IP-адреса используются только в интернете или если у вас есть какое-либо устройство для маршетизации. Когда у вас есть лишь свич или хаб, то вы используете только MAC-адреса. Свечи зачастую более безопасны, чем хабы, потому что в свечах есть так называемые изолированные домены коллизий. Это мудрый способ сказать, что вы не можете снифить трафик в сети со свечом, потому что трафик лишь перенаправляется на корректный физический lan основываясь на MAC-адресе. Когда трафик попадает в Switch или маршрутизатор, Switch знает MAC-адрес, поэтому вместо того, чтобы отправлять эти данные всем устройствам, он отправляет их лишь на тот единственный физический порт, по тому кабелю. Поэтому любой, кто подключен к этому свечу, не получит эти данные. Это изолированные доменные коллизии. В сети Ethernet, соединенной при помощи Switch, относительно просто производить атаки посредника. Атакующий одурачивает другие устройства в этой сети, притворяясь, что он является дефолтным шлюзом или маршрутизатором, используя протокол определения адреса ARP в злонамеренных целях. Атакующий затем может наблюдать, записывать, внедрять код и манипулировать трафиком. В сетях Wi-Fi также можно манипулировать трафиком подобным образом. Если вместо свеча у вас хаб, вы можете наблюдать за всем трафиком в любом случае. Но если вы хотите произвести внедрение и манипуляцию, вам нужно будет выполнить ARP спуфинг. Протокол определения адреса, или ARP, это преобразование IP-адреса в MAC-адрес. Он работает на канальном уровне. Он распознает IP-адрес сетевого уровня и преобразует его в MAC-адрес канального уровня. Как вы можете заметить, я ввел команду ARP-A. И то, что вы здесь видите, это ARP-кэш или ARP-таблица этого устройства. Она знает, что для того, чтобы подключиться к этому IP-адресу 192.168.1.1, а это шлюз по умолчанию, ей нужно отправить сетевые кадры на этот MAC-адрес. Вот он. И когда устройство в вашей локальной сети хочет подключиться к другому устройству, если его нет в ARP-таблице, нет записи об IP-адресе, к которому оно хочет подключиться, то тогда ему нужно будет отправить ARP-запрос, чтобы преобразовать IP в MAC и получить MAC-адрес. ARP используется для обнаружения MAC-адреса. ARP транслирует кадр, запрашивая MAC-адрес для IP, который у него есть. Устройство с подходящим IP в ответ посылает свой корректный MAC-адрес, который затем добавляется в кэш ARP-таблицы. И при помощи инструментов типа ARP Spoof и EtherCAP, которые доступны в Kali, и инструмента под названием Cane Able под Windows, атакующий или малваль с похожим функционалом, находящийся в сети, могут одурачить другие устройства в этой сети, что у них есть корректный MAC-адрес для этого IP-адреса маршрутизатора. Они могут сделать это просто отвечая «Это я, я маршрутизатор». Это называется арп спуфингом или арп отравлением. Почему это вообще возможно? Может показаться, что это не должно быть возможным. Причина в том, что в арп нет аутентификации. Любой может представиться кем-то другим. ARP был разработан во времена, когда считалось, что все устройства в локальной сети являются доверенными. Но, к сожалению, это уже давно не так. Больше нет никакой безопасности. После проведения ARP спуфинга атакующий будет видеть весь трафик жертвы вместо трафика роутера. И сможет произвести атаки, о которых мы упоминали. Манипуляция, инжект. SSL стрипинг атака на браузер и так далее. Очевидно, что атакующий должен находиться внутри сети, чтобы доставить проблемы. И даже если он будет внутри сети, ему нужно будет сначала захотеть выполнить подобные атаки. Некоторые высказывают озабоченность, что этим способом Malware, в частности шифровальщики, могут продвигаться по сетям. Так что, когда они заражают одно устройство, они будут пробовать этот способ и затем распространяться дальше по сети. Если вы хотите узнать больше об arp спуфинге вот хорошая статья от IronGeek. Здесь достаточно много хорошей информации и видео. Так что изучите этот сайт. В общем, это один из способов создания атак посредника. Внедрение и манипуляции. Но на этом они не кончаются в контексте слабых мест ARP и Ethernet. Вы также можете использовать инструменты типа TuxCut. Есть еще один, NetCut. Можно проводить dos атаки используя протокол ARP, но, по иронии, эти инструменты могут быть использованы и для защиты от подобных атак. Далее в курсе мы рассмотрим меры по предотвращению проблем, связанных с ARP. Теперь мы поговорим о том, как вы можете спроектировать свою домашнюю сеть для защиты от атак и распространения атак путем использования изоляции. Первое, о чем стоит задуматься, это раздельная маршрутизируемая сеть для различных устройств, различных уровней доверия, как можно увидеть на этом примере. Это можно реализовать при помощи маршрутизатора или фаервола. Ваш роутер и фаервол могут быть одним и тем же устройством, либо разными устройствами. Можно реализовать при помощи свечам, в принципе, и при помощи ваших беспроводных устройств. Можно реализовать такую сеть с применением функционала вашей точки доступа Wi-Fi, которая также может являться вашим роутером. Это один из примеров того, как может быть создана изоляция который должен сработать для большинства сетей с достаточно ограниченным количеством сетевых устройств, требуемых для поддержки его реализации. Итак, здесь мы видим раздельные сети. У нас есть 192, 168 1, 0. здесь у нас точка .2 точка .3, точка .4 и точка .5. Это наша демилитаризированная зона. это наша доверенная виртуальная локальная сеть. Это наша недоверенная виртуальная локальная сеть. Здесь полудоверенная сеть Wi-Fi. И, наконец, недоверенная или гостевая сеть Wi-Fi. DMZ или демилитаризированная зона – это особая сеть. В целом говоря, это сеть, которую вам стоит использовать для бизнес-реализации. Это подобие того, как стоит внедрять форму демилитаризированной зоны для большинства веб-сайтов. Это особая сеть для устройств, которым требуется перенаправление портов. Или, другими словами, для устройств, в которых требуется входящие подключения из внешнего интернета. Есть необходимость подключения к ним, напрямую из интернета. И по этой причине эти устройства в этой сети более подвержены риску, так что им нужно уделять особое внимание. Вот почему они находятся в этой зоне DMZ. Что может находиться в ней. Что ж, знаете, это может быть что угодно, для чего требуется прямое подключение. Может быть это веб-сервер, может быть устройство интернета вещей, которое у вас есть, либо система видеонаблюдения или веб-камера, к которой вы подключаетесь для просмотра через интернет для которых требуется прямой доступ. Для реализации этой сети вы можете, например, подключиться напрямую по Ethernet кабелю, физически к вашему роутеру или фаерволу, в зависимости от того, что вы используете, и назначить ему свою собственную сеть, как сделанную в этом примере, 192, 168, 1, и затем внутри роутера или фаервола. DMZ-устройства или устройства в DMZ будут блокироваться от совершения исходящих подключений к любым другим внутренним сетям Это не будет разрешено делать. DMZ-устройством будет разрешено принимать только входящие подключения, что будет принудительно обеспечиваться в фаерволе или роутере. И если им это будет не нужно, то им также можно заблокировать возможность подключаться напрямую во внешний интернет. Это может быть полезно, потому что, например, если атакующий или малварь попадет на это устройство посредством входящего подключения, у них не будет возможности совершать исходящее подключение. Так что блокирование исходящих соединений также может пригодиться, если они не нужны этому устройству. Они могут потребоваться для вещей типа обновления программ. Но вы можете включать их и на время для этих целей. Вы можете реализовать все это при помощи своего роутера или фаервола. И это можно сделать при помощи правил фаервола, типа ip над NAT, который можно внедрить через IP-Tables или с помощью функционала фаервола, или роутера. Либо это можно сделать при помощи маршрутизации, сделав эту сеть не маршрутизируемой по отношению к другим сетям, с которыми вы не хотите, чтобы она общалась. В данном примере физическая изоляция достигается за счет отдельной сети. Это пример того, как можно предотвращать распространение атак на всю сеть. Возможно, вы захотите разрешить соединение из доверенной сети сюда, и затем в зону DMZ, входящее подключение, если, к примеру, вам нужно администрировать это устройство. Из того, что я рассказал об этой сети, можно сформулировать определение, какую роль играет DMZ в архитектуре сети, если вы ранее не были знакомы с ней. Демилитаризированная зона – это то, как трафику не разрешается выходить из сети. И выязвимые зоны. Но трафику может быть разрешено входить. В общем, это пример физической сетевой изоляции в DMZ, реализованной физическим сетевым Ethernet кабелем, подключенным к вашему фаерволу или роутеру. Следующий вариант – это виртуальные локальные сети в LAN. Они широко используются для изоляции сетей. Влан — это логическое разделение сетей, а не физическое. Они используют теги, включенные в пакеты, которые отправляются между устройствами в сети с целью определения того, что это отдельные виртуальные локальные сети. У них есть подобные теги. У вас может быть тег, что это влан 1 или влан 2. И эти теги включаются в пакеты с данными, основываясь на физическом порте свеча, к которому подключен компьютер. Механизмы тестирования для VLAN, которые используются, это либо ISL, либо 802.1Q. С их помощью реализуются виртуальные локальные сети. Это технологии, которые реализуют VLAN. Сети VLAN работают на уровне 2, канальном уровне, том же уровне, на котором работают MAC-адреса. Иногда на уровне 3. Так что, хотя устройство подсоединено или подключено к одинаковому свечу, как видим здесь, у нас есть недоверенные устройства, есть доверенные. Все они подключены к одному и тому же свечу. Они могут быть помещены в раздельных виртуальных сетях. Что это значит? Это значит, что, например, атака посредника, которая будет произведена внутри этой недоверенной виртуальной локальной сети, и прочие атаки, могут быть произведены только в этой виртуальной локальной сети, и не могут в других сегментах сети. Поэтому, например, ARP спуфинг или ARP атаки, о которых мы говорили, они будут ограничены по своим масштабам этой виртуальной сетью, потому что шлюз по умолчанию этой VLAN сети будет иметь отличающийся IP от этой сети и этой. То есть, по факту, это влан при условии, что ваша сеть настроена корректно, не будет знать о существовании этих сетей, или их диапазонных IP-адресов. Вам стоит изучить ваш роутер, им или firewall, и свич, который вы используете, либо собираетесь использовать, Но предмет того, поддерживают ли они виртуальные локальные сети. И если да, то разделите свои устройства, которым не нужно общаться друг с другом. У вас могут быть доверенные и недоверенные сети, как я показал в этом примере. Либо любые сети, которые вы считаете, что они лучше всего подходят для создания изоляции. Вспомните, что я говорил об устройствах интернета вещей. Устройства, которым вы не доверяете, должны быть изолированы. Можете не усложнять. Разделение не обязательно должно быть сложным. Можете просто создать одну сеть и поместить в нее свои девайсы интернета вещей. Или недоверенное устройство. И на этом все. И теперь давайте подумаем о потоке сетевого трафика в контексте этих недоверенных и доверенных виртуальных локальных сетей. Недоверенные устройства здесь, типа Smart TV, не смогут совершать исходящие подключения к остальной вашей сети. И если это телевизор, к примеру, у него просто будет доступ к интернету, и все, это все, что ему нужно. А из доверенной сети, возможно, в целях администрирования, мы можем разрешить входящие соединения в недоверенную сеть в LAN. Возможно, есть потребность в администрировании через порт 443, или что-то в этом роде. И у нас может быть правило в Firewall для обеспечения этого. На этой схеме не показано. Но в целом говоря, можно иметь раздельные сети в LAN для каждого из устройств, что помешает каждому устройству атаковать любое другое устройство в вашей сети. Потому что есть множество случаев, когда девайсам попросту не нужно общаться с другими девайсами, даже если они находятся на одинаковом уровне доверия. Например, Обычно ноутбуком и десктопом нет никакой надобности взаимодействовать друг с другом. Вам не нужно обмениваться данными с ноутом вашей жены, подруги или друга. В общем, подобные виртуальные сети – это отличная идея. Однако у них могут быть и слабые места. Стоит упомянуть технику под названием VLAN hopping. Она была эффективной в прошлом для проникновения из одной VLAN сети в другую. И также такие техники, как переполнение CAM-таблицы, атаки на DTP, STP и протокол Host and by Router Protocol, или HSRP. Эти методы применялись для проникновения из одной сети в LAN в другую, даже несмотря на то, что это не должно было быть возможным. Я сам использовал подобные техники для проникновения в корпоративные сети своих клиентов в процессе пентеста. Но это было довольно-таки давно. В Кали есть инструмент под названием Ерсения, который вы можете использовать для влан-хоппинга, если вам это интересно. Однако, в последние годы сети влан были пропачены. Или, скорее, устройства и стандарты, которые обеспечивают работу влан-сетей, были пропадчены, И хоппинг имеет гораздо меньше шансов на успех, чем имел в прошлом. Влан-сети — это лишь форма виртуальной изоляции. Физическая изоляция, очевидно, является более надежным способом изоляции — она просто более дорогостоящая и требует больше административной нагрузки. Работать сетями в LAN гораздо проще. Можно просто настроить на свече, роторе или фаерволе. В LAN 1, в 2, и все готово для работы. В то время как при раздельных физических сетях вам будет нужен маршрутизатор и отдельные порты для каждой физической сети. Я только что поменял схему. Вместо виртуальных сетей теперь раздельные физические сети. Как я только что упомянул, если на вашем маршрутизаторе и или Fireволе есть порты, вы можете присвоить свои устройства физическим сетям, вместо виртуальных локальных сетей. Если вы считаете, что влан сетей будет недостаточно. и затем в этом примере идет подключение через switch, благодаря чему несколько устройств могут подключаться к этой сети. Физическая изоляция и виртуализация помогают противостоять арп-атакам, которые мы рассмотрели. Но есть и другие способы добавления уровней защиты. Так что давайте перейдем к следующим. Существуют дополнительные способы защиты от сетевых атак. На ваше устройство типа ноутбуков или десктопов можно установить программное обеспечение для защиты от атак с использованием протокола ARP. В числе инструментов, которые могут помочь с этим, Netcat. У него также есть мобильная версия. Есть Tuxcat, доступен для устройств под Linux. Sniffdet – инструмент для обнаружения удаленных сниферов под Linux. XARP, у которого есть платная и бесплатная версия для Windows и Linux. Есть ARP Watch для Linux. На вашем роутере или фаерволе, посмотрите, доступен ли ARP Watch или его аналог. К примеру, ARP Watch доступен в PFSense. Он помогает противостоять ARP-атакам. И как вы можете здесь увидеть, подумайте об использовании статических записей протокола определения адреса, ARP-записей. Это неизменяемые записи в вашем ARP-кэше, вместо динамических. Динамические могут быть подвергнуты спуфингу. И теперь переходим к более продвинутым способам, которые, скорее всего, не будут доступны на простых устройствах. И вам нужно использовать устройство более высокого класса для поддержки подобного рода технологий. На вашем маршрутизаторе, фаерволе, свече. Можете поискать функционал по защите портов, безопасности портов. У Cisco есть своя версия под названием Port Security. Вам стоит задействовать этот функционал. Опять же, мы сейчас говорим о вещах высокого уровня и достаточно узкоспециализированных. Вам стоит поискать стандарт под названием 802.1AE. Это стандарт безопасности i3e для mac, или macsec. Включает в себя аутентификацию, шифрование и другие сервисы. Также есть стандарт i3e 802.1x. Можете поискать EAP поверх LAN или EAPOL. Это сетевой контроль доступа, основанный на портах или PINAC. Это означает, что устройствам нужно проходить аутентификацию, чтобы подключиться к сети. Это помогает противодействовать сетевым атакам. Но это снова определенно продвинутый способ для тех, кто особенно озабочен защитой от сетевых атак. Еще один способ это DHCP-Snoopin. DHCP-Snoopin это фича, доступная в некоторых свечах. В частности, в свечах от Cisco, которая осуществляет наблюдение за DHCP-запросами и создает таблицу привязки IP-адресов к MAC-адресам. Это похоже на ARP-таблицу, но полагается на то, что DHCP-сервер является центром доверия. Может быть использовано в связке с другими средствами защиты свечей, типа защиты портов, чтобы закрыть интерфейс от злоумышленников. Тем, для кого безопасность крайне важна, можно использовать VPN в локальных сетях для подключения к локальным устройствам. Например, ваши доверенные устройства могут обмениваться данными через VPN-терминатор, которым, как правило, будет являться ваш маршрутизатор или фаервол. По сути, вы будете создавать виртуальную шифрованную сеть поверх вашей физической сети. Конечно, роутер или фаервол должны быть достаточно мощными, чтобы поддерживать все это шифрование. В противном случае у вас будут сетевые задержки, сетевые лаги. Весь трафик будет инкапсулироваться и шифроваться внутри VPN в процессе передачи между клиентами. Есть много вариантов, чтобы осуществить это. Вам нужна будет кроссплатформенная поддержка всех ваших устройств. И вам нужно будет решить, какую технологию использовать, чтобы осуществить эту поддержку. Часто используется IPsec. Это реально закроет вашу локальную сеть с точки зрения обеспечения безопасности, если вы будете использовать оверлейную VPN-сеть. Для своей сети следуйте такому принципу. Весь трафик должен быть запрещен, за исключением явно разрешенного. Как правило, это лучший способ обеспечения безопасности, хотя у него есть определенная административная нагрузка. Итак, мы довольно много поговорили о разделении и изоляции устройств сети. И очевидно, вам нужно будет оборудование, на которое я указывал, и которое будет в состоянии обеспечить упомянутые возможности. Вам будет нужен хороший маршрутизатор, на котором, скорее всего, будет работать кастомная прошивка. Простые домашние роутеры ее не потянут. Если вы хотите использовать сети VLAN, независимо от того, что вы будете использовать для внедрения и поддержки этих VLAN сетей, ваш роутер или фаервол. Их контроллер сетевого интерфейса, назначенный на интерфейс LAN. Он должен поддерживать стандарт i3e 802.1q, описывающий тегирование ВЛАН, если вы хотите, чтобы он поддерживал LAN. И вам нужно будет подключить Switch к LAN-интерфейсу, способному поддерживать создание, настройку и транкинг основанных на портах ВЛАН LAN-сетей. В общем, стоит изучить эти вопросы. PFSense или DDWRT, например, поддерживают сети VLAN. И, конечно, IP-Tables. Если вы используете роутер с DDWRT, в котором есть порты и Switch, то этот Switch будет поддерживать VLAN. И небольшая подсказка для вас вы можете приобрести очень дешевые BU-свечи Cisco и другие свечи на eBay, которые поддерживают VLAN. Либо, как я уже сказал, можете просто использовать DDWRT на роутере, который у вас есть. И вам стоит поэкспериментировать и выяснить, как вы будете внедрять их. Выясните, какие возможности поддерживает ваше устройство. И для Wi-Fi вам будет нужен роутер или точку доступа, которая поддерживает AP-изоляцию, и мульти ssid на одной точке доступа. Безопасность и изоляцию Wi-Fi мы рассмотрим в отдельном разделе, так что первую часть этой схемы обсудим позже. В общем, это было видео о сетевой изоляции и различных способах ее реализации. И данная схема является примером того, как можно ее обеспечить и внедрить. Надеюсь, она вам поможет. Thank you.